Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр Павловы и партнеры. Сегодня отвечаем на вопрос от нашего подписчика. Здравствуйте! Ключ ЭЦП выдается на определенный срок или не имеет срока давности? Обычно у ЭЦП есть срок действия и, как правило, он длится год. Но у каждого удостоверяющего центра есть свои рамки, которые могут отличаться от других. Принимая решение о приобретении, уточняйте не только стоимость ЭЦП, но и его срок действия, а также на какие площадки ваш ключ будет подходить. Например, если срок действия вашего ключа год, по истечении этого срока вам не нужно будет вновь покупать саму флешку, вы просто продлеваете ее действие. Друзья!